Добрый день, добрый вечер, дорогие любимые подписчики. Как всегда, я приветствую вас на нашей совместной встрече уже осенней встрече. Многие из нас начали новую жизнь, я имею в виду не только школьники, конечно, но и наши долгожданные. Да, долго, так сказать, играющие отношения да. наконец-то начали развиваться у многих из вас. И вы мне об этом постоянно пишете, что не может не радовать. Кстати, хочу сказать много запросов по поводу личных раскладов. Да, у меня было время, когда не могла уделить всем внимания. Сейчас же я Постоянно э, выделяю как можно больше времени именно на личные. Почему? Потому что хочу, чтобы каждый, кто обращается на электронную почту, в этот же день э, записать, чтобы ну, вы долго не ждали. Поэтому, пожалуйста, пишите, волкам. Кстати, был вопрос у меня по поводу, делаете ли вы расклады не только на отношения. Конечно, да. И на бизнес, и на здоровье. Но ну, я по здоровью могу сказать только, э, нужно, нужно ли обращаться к врачу. да. Вот такие моменты. А, конечно, лечить э, самолечением я вам не советую заниматься. А, и еще могу сказать, что здесь вы можете в личном прогнозе посмотреть любую интересующую вас тему. Даже, возможно, какую-то деликатную, да, можно сказать сокровенное что-то, что вы, допустим, стесняетесь спросить ну, как бы, да, в ленте, в комментах. Пожалуйста, без вопросов. Я понимаю, насколько это для вас важно. Сегодня по многочисленным вашим запросам я выбирала между несколько тем и выбрала тему осени «Что ждать дальше от осени?». То есть в этой теме я буду раскрывать вопрос ваших личных отношений с загадовым человеком. То есть если вы... Меня, конечно, мужчины смотрят, но если вы женщина, вы можете загадать здесь мужчину и переложить как бы ту информацию, которую я читаю для мужчин, переложить на себя, да, автоматом. Можно так сделать. Я же буду смотреть развитие ваших отношений осенью. 2020 года. Сегодня я решила использовать впервые именно на раскладах онлайн, на общем раскладе, одну из моих любимейших колод. Это... Вообще, я их очень люблю в личных раскладах, да, эту колоду. Она называется повседневное Таро». Здесь два автора, Дебора Блейк и Элис Альба. Элис Альба это художник. Потрясающая колода. Она сделана в 2019 году. Но массовый, так сказать, выпуск, запуск этой серии был сделан уже в 2020 в начале этого года. Она очень энергетически емкая, сильная. Мне очень нравятся рисунки. Достаточно с юмором выполнены. Прекрасно разкрывает нашу тему. Ну что ж, вступительная часть завершена. Еще раз благодарю вам за активность, за подписки, за лайки, за репосты. То, что вы принимаете участие в жизни канала, благотворно отображается в вашей же судьбе, как вы понимаете. Очень многие ребята пишут, что они нашли свое счастье этим летом. Вы знаете, хочу вам сказать, что я знаете, вот ощущаю какое-то Необыкновенный прилив сил, радости, когда понимаю, что мое дело, которое я затела несколько месяцев назад, ну, сравнительно недавно, да, приобретает уже такой глобальный масштаб, можно сказать, в ваших судьбах. Я хочу сказать вам, что вы огромные молодцы, что вы меняете себя, постарайтесь эти постоянные изменения в себе культивировать, постарайтесь удерживать на достаточно высокой планке ваши отношения, развивайте их, и у вас дальше, ожидая, вы будете в свое счастье приумножать. Вот с таким посылом я начинаю этот расклад об урожайной осени, да, урожайной на ваши счастливые отношения 2020. Ну что ж, загадывайте свою любимую женщину, если вы пока такую не имеете, подумайте о новых отношениях, которые вы хотели бы, так сказать, воплотить в жизнь. Так как я делаю сейчас расклад онлайн, я бы хотела, чтобы любой человечек, который зашел сейчас да, на это видео, почувствовал вот эту благость света, радость предвкушения нового прекрасного либо, если у вас уже есть на примете женщина, чтобы этот человек почувствовал, что все реально и все зависит от его, от его собственно, активного действия в своей же жизни. Ну что ж, смотрим на осень. Как вы понимаете, осень – это у нас календарь на 3 месяца. Не обязательно смотреть на три. Я считаю, что энергии дня меняются довольно-таки часто. И максимум, я бы сказала, это две 3 недели. Но так как меня попросили сделать на осень, я постараюсь вам ну, как бы максимально продлить эту энергетику, да, которую я увижу в картах, постараюсь понять тенденции, к чему вы двигаетесь и вам, собственно, указать на это. Ну что ж, расклад будет авторский, как всегда, на моем канале. Здесь будет две колоды, колода Таро повседневная и э, карты Кипер, которые ситуативно покажут, э, собственно, какие-то моменты в вашей жизни. Ну что ж, загадали, да? Раскрепощаемся, входим в свое пространство. Участвуем, да, вот свое дыхание отслеживаем, чтобы оно было спокойным, нейтральным. Можно выпить какой-нибудь расслабляющий напиток и мечтаем и релаксируем, можно сказать. Полный релакс. Ну что ж, я начинаю. Ваша осень. Что дальше между вами? Здесь вы сможете увидеть и себя, и вашу любимую женщину, и отношения, которые вас ожидают в ближайшие несколько месяцев. Что ж, наоборот, у нас карта старшего аркана «Умеренность». Здесь изображена такая э, девушка-йогиня, которая стоит в позе дерева. Ну, как бы это, знаете, как символизирует некий баланс. Вам придется балансировать между какими-то... Вашими сложными вопросами Друг с другом, да, которые пока что Не решены, я так понимаю Вам придется держать некий баланс То есть уметь договариваться Идти на уступки То бишь, да, делать какие-то Для вас Правильные шаги Не по пятерочке мечей, да, как в прошлом раскладе Надеюсь, вы помните Прошлый расклад, который назывался Ваши чувства Я там по постаралась для вас, проделала такую бешеную работу, постаралась вам показать, что же такое чувство между вами, несмотря на начисленные ваши проблемы, так сказать, блокирование друг друга как личности, да, я показала вам, что ваши чувства, они, в принципе, как река, они текут, они пульсируют, а блокируете вы только себя, можно сказать, Насильно, да, то есть чувство чувствами, а ваши, ваш эгоизм, эгоцентризм с двух сторон блокирует ваше же проявление, активные проявления, так сказать, этих чувств в реальности, да. Надеюсь, вы поработали над этим раскладом. Я выкладываю сейчас Кипер. Кипер прекрасные карты выходят. Здесь, конечно, есть проблемки у вас, есть они, не буду говорить, что их нет. Но кое-что уже, как бы, я вижу, вы прорабатываете в своей судьбе. Так как меня смотрят постоянные любимые зрители, конечно же, я вижу полный синхрон, да, вот продолжений ваших же историй, которые мы делали несколько месяцев назад. Понимаете? То есть я вижу уже что происходит у вас на ментальном уровне, какие перемены, даже если нет пока активности. Ну что ж, на обороте Кипер у нас прекраснейшая карта. Она говорит о том, она называется Джонни, она говорит о том, что вы в поисках удовольствия, вы уже как бы стоите здесь на вокзале, на перроне, и мечтаете побыстрее приехать и взять... От жизни, можно сказать, все, да, образно, если мы говорим об осени, вы мечтаете, чтобы эта осень, она развернулась к вам фортуны, да, лицом, а, как бы, как вам сказать, вы не просто мечтаете уже в данном случае, а вы уже предпринимаете активные какие-то действия для того, чтобы приехать в данном случае, посыл этой карты, вокзал, поезд, да, приехать и решить все-таки эту ситуацию по умеренности, по некому застою, которая была в ваших отношениях до этого, да. Помните, у нас выпадал старший аркан подвешенный, вот эта вот вся история, которая длится из расклада в расклад, вот она, собственно, уже начинает двигаться с мертвой точки, как я понимаю. Ну что ж, прекрасно. Первое, что хотелось бы сказать, значит, характеристика женщины, да, здесь десятка жезлов и привилегированная леди. Ранее в моих раскладах, когда мы смотрели с вами Таро плюс Кипер, я говорила, что привилегированная леди это, можно сказать, женщина вашей мечты, да, на Кипер в данном случае, то есть такая императрица, которая завладела вашим сердцем, десятка жезлов тому подтверждение. То есть многие тарологи считают десятку жезлов исключительно как карту тяжести, какой-то нож и большой. Я же абсолютно свободна от такой трактовки. Я считаю, что да, она имеет место быть, но большая часть трактования именно десятки жезлов это максимальное количество активности в данном случае по отношению к этой женщине вашей, да, в проявлении, уже в активном проявлении своих чувств, своих намерений, своих планов. То есть пока раньше вы мыслили, помните подвойки мечей, где-то у вас там ступоры были, а сейчас вы начинаете уже действовать. Это прекраснейшая карта. Да, иногда вам может быть тяжело, потому что 10... Жезлов – это не 9, и не 8, и не 7, это максимальное количество энергии, да, вы вкладываете. Но вы ведь и получаете в итоге, вот, понимаете, эзотерик в чем сильна? Сколько вы вложили, столько вы и получите. Вы получите максимальную отдачу от отношений, от развития этих отношений. И ваша партнерша, в данном случае привилегированная леди, сделает вашу жизнь такой же привилегированной в вашем осознании себя. То есть от того, какой человек рядом с нами, зависит качество нашей жизни. Я думаю, каждый мужчина, который меня сейчас смотрит, прекрасно понимает, что это действительно так. И когда вы опустошены какими-то несерьезными отношениями, либо токсичными отношениями, либо отношениями с человеком, который вас не уважает в какой-то степени, как вы считаете, либо считает вас недостойным там чего-то, да, вам не хочется общаться с таким человеком. И в данном случае не важно, мужчина это или женщина, да, то есть это могут быть партнерские отношения, это могут быть деловые отношения, да. Вот вы же прекрасно понимаете, что мы всегда ждем взаимодействия равного, да, по отношению к себе. Вот здесь, в этом двуплетии могу сказать «да», и эта женщина, которая здесь находится в энергии привилегированности, она для вас, не просто она привилегирована вами, да, можно сказать, вы ее выделили, а точно так же по десятке жезлов привилегированы вы в этих отношениях. Среди, допустим, огромного количества конкурентно способных мужчин, вы для нее десятка жезлов. Понимаете, да, взаимосвязь в этом раскладе. Что же дальше? Основная карта, первая, вернее, карта, которая говорит о том, что ваша осень будет максимально активной по десятке жезлов, это максимальное число активности младших арканов, да. В данном случае вас ждет активная, веселая, можно сказать, насыщенная осень, что не может не радовать, да, с кем? С привилегированной леди. Кстати, кстати, под ней находится карта уже таро императрица, что доказывает мои слова, и карта правосудия по Кипер, да. О чем это говорит? Что эта ситуация давно заслуживала этого исхода. То есть по правосудию вы давным-давно должны были. Вы очень долго ждали рядышком карта Пентвей. Она уже выходила тоже в раскладах по Кипер. Вы много работали над этими отношениями вдвоем. Восьмерка пентаклей, да? То есть у вас был период, когда вы очень долго не могли... Uh, у кого что, да, расклад онлайн, повторюсь, вы не могли, кто сблизится, кто по восьмерке Пентаклей, работа была на удаленке у кого-то, да, у кого были отношения, Здесь и многоугольные фигуры тоже вижу. Не могла быть, ну, неразбериха была. Здесь такой момент тоже был. У кого, кто был в иллюзиях долгое время? Здесь семерочка кубков у меня в первом, так сказать, первой строке этого расклада присутствует. Дистанция большая у кого-то была. То есть вы жили, допустим, в разных городах или даже в разных странах. То есть изоляция, вот это все сюда можно приписать, то есть люди долгое время были не вместе, да? у кого-то 8 месяцев, у кого-то даже больше, люди очень длинную дорогу прошли вплоть до эзотерические дороги осознанности, вообще нужны ли эти отношения, да как в прошлом раскладе, для того, чтобы понять по правосудию, что для вас эта женщина и императрица. Ну, а если она для вас императрица, дальше могу, забегая вперед, сказать, тут будет карта lovers и так далее, вы для нее, естественно, главный мужчина, потому что... Мы смотрим сейчас на женщину. Если бы расклад я делала на мужскую сторону, да, делала исключительно женщине, то вышла бы, конечно, здесь карта император. В данном случае мы смотрим на женскую сторону. Ну что ж, две карты, можно сказать, императрицы вышла бы вышла высокая ваша осознанность по карте правосудия и восьмерка пентаклей, то есть вы такие действительно стали задумываться над тем, что, что же важно в вашей жизни. Поэтому могу вас порадовать. Рядышком с первой картой, главной в этом раскладе, выходит карта шестерка жезлов. Что вы победитель в этой ситуации. да. И карта джифт – это подарок. А, ну, как бы это говорит о том, что эти отношения даны вам, в принципе, изначально как подарок, и для вас развитие этих отношений будет большим праздником, вы будете чувствовать себя, знаете, вот как в классическом Таро, вот шестерка Жезлов, еще раз напомню, это такой мужчина-рыцарь в лавровом венке, он как победитель ну как бы, да, вот в том собрании, рыцарском турнире, можно сказать. Он выше всех, у него лавровый венок, ему все хлопают. Такой посыл в этой карте. Здесь карты немножко другого содержания, но факт остается фактом. В этих отношениях вы почувствуете себя победителем. да вы будете чувствовать, что жизнь ваша, она как подарок. Кстати, в этой карте, если мы говорим о дальнейшей вашей проявленности в осенних энергетиках, я могу сказать, что вас ожидает хорошая прибыль, если вы бизнесмен. Вас, вас ожидает неплохое такое, знаете, время. В чем вот перемены да, по карте вот, вот этой вот обороту кипер перемены в том что вы э, наконец-то поменяете в судьбе что-то очень глобальное помимо ваших отношений и выйдете на немного ну, даже не немного а совершенно другой уровень общения с новыми для вас э, можно сказать, горизонтами, рядышком карта Message и Рецепт Пентаклей. То есть вас начнут вкладывать, либо вы начнете вкладывать в новое дело, которое принесет вам другой, другого уровня совершенно прибыль, которую раньше вам была недоступна, потому что здесь идет двуплет, паурти и семерка кубков. Раньше вы чувствовали себя достаточно... Бедным не просто, ну, как сказать, бедным. Ну, пауэрти – это у нас бедность, да, вы переживали за достаток свой. Но у вас постоянно были иллюзии по поводу того, что нужно и туда вложить, и туда вложить. Ну, семерочка кубков, да, иллюзии, одни иллюзии у вас в голове были. Сейчас вы уже определились точно для себя, тот канал, тот как бы как сказать, направление, в котором одно или два, да, не более того. Вы, вы как бы определились, куда вы хотите вкладывать свои ресурсы, да, вплоть до отношений, какую именно женщину вы выбираете. И у вас происходит определенность в жизни, то есть эта осень, она принесет вам а, определенные какие-то моменты, о которых вы давно думали, грезили, да, по семерке кубков, но у вас это не получалось, потому что вы были в раздрайве, вы постоянно метали с с одной стороны, в другую. У вас было много, кстати, партнерш, именно поэтому, да, потому что вы не могли определиться, не могли на что-то решиться, да, вот вспоминаем наши двойки Пентаклей и пятерки Мечей. К сожалению, для многих ситуация это пока... Остаются в зависоне, да, для достаточно большего количества мужчин, но могу сказать, что более 50% зрителей, которые смотрят для них, эта ситуация наконец-то вышла на другой уровень. Почему? Потому что, вот смотрите, вы двигаетесь по карте горизонты, да. Карта якорь, это, можно сказать, и рабочая карта, и карта постоянных отношений. Королеве Пентаклей. Королева Пентаклей это и есть, собственно, эта женщина, да, которая обладает статусом в вашем сердце постоянной женщины. Почему она пентакливая? Потому что это уже земной проявленный уровень. То есть вы начинаете понимать, насколько важно вкладываться в одного человека, в которого, собственно, и нужно вкладываться. Не разбрызгивать да, свою энергию, ну даже, можно сказать, образно на 10 потоков, да, или на 7 потоков по семерке кубков, если вы понимаете серьезность этого расклада. Да? А, собственно, вкладываться куда-то в одно, и там же уже получить для себя и удовольствие, и отдачу, и прибыль, и много чего еще, не касаемо этого расклада, а касаемо вашей интимной там, близостной жизни. Почему? Потому что каждый человек, у которого вкладываются ресурсы, он обладает, во-первых, если вы правильно выбираете эту женщину, да, если она достойна, а мы видим, что она императрица. То есть, понятное дело, что вы наконец поняли, отличили, можно сказать, семена от плевел, да, вы поняли, что, как бы, что, что именно я хотела вам сказать в прошлых раскладах: насколько важно обладать, ну, грубо говоря, помимо того, что есть у нас уровень бессознательного, да, которым, которым мы тоже ведомы, иногда бываем, да, когда всякие хотелки отображаем в виде покупок и всего остального, очень важно все-таки жить осознанно и понимать, куда мы двигаемся дальше. Так вот, дальше вас ожидает собственно сокращение дистанции, я так понимаю, у многих с этой королевой пентаклей, которая находится уже в состоянии Хранительницы вашего какого-то особенного мира, да, особенного очага, который есть именно между вами. Могу сказать, что вас ожидает по центральным картам, выпавшим возле императрицы, карты правосудия, вас ожидает по семерке пентаклей Family Room. Family Room – это ваше интимное пространство со знаком «мега плюс». Да? Так говорю сегодня, интересно по кипер, да, family room это у нас ваше уединенное вот это вот мировое, да, мир ваш Вот по карте 21 аркана это второго карта мир ваше вот это вот только ваше пространство со знаком какой-то очень большого доверия друг к другу ощущение, вот тут дальше выпадает рыцарь кубков и карта мэридж. многие из вас создадут семейные союзы многие из вас решатся сделать предложение, признаться в любви, выйти на уровень какого-то нереального блаженства в своей жизни. То, что вы никогда себе, возможно, не позволяли, потому что были закрыты по тем картам, которые я вижу. Опять-таки, повторюсь, карта Пауэрти, она, она не только о вашем каком-то недостатке, да, средств, которые часто, опять-таки, Приписывает эти карты. Это в принципе пятерка кубков, как бы, да, пятерка Пентаклей второе. это когда человек чувствует себя опустошенным, опустошенным, так как рядышком семерка кубков, опустошенным в любовных энергиях. То есть он, он может иметь много партнерш, он может иметь, сказать, непроблемную, да, непроблемно денежный, да, эквивалент, так сказать, удачи, прибыльности своего какого-то существования в этой жизни, да, на уровне, так сказать, денежно-товарных отношений, но это все <с�алит> по сравнению с тем, что он не чувствует, зачем это ему нужно, да, вообще ради чего это все, Конечно, это карта Пауэрти. Так вот, вот эта вот позиция у вас начинает меняться. И вы видите, да, эти красивейшие карты. Рыцарь копков и карта Мэридж по Кейпер. Могу сказать, что я за вас очень рада. дистанция это будет сокращена с королевой пентаклей. Вы, у вас тут старший аркан дьявола упадает. И какая-то вот... Умудренная женщина опытом рядом по кипер. Могу сказать, что вас очень тянет какой-то женщине, которая обладает достаточно большой мудростью. И ну, это как, как бы характеристика, да, вот почему, почему у вас есть желание да, развиваться дальше. Потому что, возможно, вы смотрите расклады, либо много читаете, либо, ну, опять-таки, это вот объяснение, да, почему выпадают, почему сокращается эта дистанция. Под этими картами выпадает, да, вот такая, такой двуплет, потому что вы на начали двигаться в этом направлении, вы захотели что-то поменять. И дьявол сейчас, он как бы показывает вам, что над вами он уже не властен, да, вам уже не хочется впадать в легкомысленные какие-то транслирования, пустозвоновых отношений на один, на один день, да, можно сказать, вас это уже не интересует, вы становитесь мудрой личностью. В данном случае эта карта говорит о том, что вы помудрели, вы стали осознаннее. И меня это очень радует. Кстати, здесь присутствует, так, чтобы отдать должное всем вариантам, так как это онлайн-расклад, присутствует энергетика того, что до этого эта ситуация вся была невозможна, ну, то есть до этой осени 2020. Почему? Потому что вы находились в энергиях низко таких частотных, да. Почему? Потому что вы, ну, вас, вас удавалось спровоцировать на что-то такое, знаете, ну, как бы так сказать, интеллигентно. Ну, вы были ведомы, да, ведомы женщинами немножко другого сорта, можно сказать. И здесь это тоже присутствует. Здесь есть некий процент мужчин, которые не совсем понимали, что они ценны для, для совершенно другого уровня женщин, да. Они в себя не верили, и они общались вот по дьяволу с, с такими, знаете... С, я их называю с, э, с продуманными, да, обморочными такими особыми женского пола, которым, которым, в принципе, не мужчина был нужен, а его просто ресурс, либо что-то еще. Но ну, вы понимаете, я думаю, все взрослые люди. Вот эта ситуация у вас заканчивается. Заканчивается, опять-таки, почему? Потому что, э, прежде всего, вы взяли в руки свою же судьбу, да, и захотели что-то изменить. И, естественно, вы увидели себя, может быть, кто-то со стороны себя увидел, может быть, кому-то просто пришло само по себе осознание желанности совершенно другого выражения себя в этом пространстве, да, времени и событий. Вам захотелось рядом быть с женщиной, которую вы для себя давно определили как привилегированная леди, но по десятке жезлов, тут уже можно и так прочитать: вам было тяжело даже сунуться в эти отношения, потому что вы считали себя по умеренности. Да, ну, таким человеком, мягко говоря, ну, как бы неудачником, что ли, да, в каких-то моментах. Вы считали, что такая женщина на вас даже не посмотрит, да. Вы мечтали, я это вижу, но много работали над отношениями Восьмерка Пентакли», да. Прошли длинный путь, и вот, наконец этот путь в этой осенью, да, это прогноз на будущее, опять-таки. Осень только начала, сейчас у нас только первая неделя, да, осень идет, а уже мы смотрим ваш долгоиграющий прогноз. Почему здесь выходят такие изумительные карты изменений, именно изменений, перемен в вашей жизни? Почему? Да потому что это долгоиграющий прогноз, который будет для вас действовать всю осень. И от активности, скорости активных действий зависит, собственно, когда это проиграется, в каком месяце, в каком дне. Да? Но это у вас проиграется. Практически у всех, кто... Собственно, является Зрителем, активным зрителем Подписчиком этого канала Ну что ж, я, собственно, для вас и делаю Все эти видео, как вы прекрасно понимаете Ну что ж Под этими всеми прекрасными картами Объясняется причина Почему же вам будет так вести Потому что карта по Кипер High Honor, она опять-таки Уже выпадала ранее у нас на Кипер Да Я могу сказать, что вы Прошли очень длительную трансформацию, да? героически, стоически ее выдержали. Это было не просто для вас по восьмерке жезлов. Эта карта как бы показывает, что, знаете, вот в этой карте восьмерка жезлов, в ней очень много такого смысла удивительного. Сейчас я вам постараюсь очень вкратце это сказать. А, понимаете, это как сила притяжения, что ли. Вот. Это физический закон, который действует на земле. То есть над ней карта правосудия по кипер. Я могу сказать, по правосудию, по вашему героизму, да, с одной и с другой стороны. Возможно, женщина здесь тоже, так как здесь над этими картами императрица стоит, возможно, женщина тоже герой, да героически выдержала вот все эти испытания, испытания по восьмерке жезлов, испытания, собственно, какими-то ограничениями, да, как в прошлых наших раскладах. Опять-таки, карта Пауэрти, семерка кубков. Ограничений в ваших в развитиях, да, в этих отношениях, в ограничении у кого-то денежных, каких-то проблемных, да, ситуаций, когда не было работы, здесь все планы дают, да, здоровье было не то, вы долгое время страдали, вы долгое время чувствовали себя в тупике, очень многие болезненно ощущали все эти. Невозможности действовать в том или ином направлении да, Так как для всех я здесь говорю В основном здесь работа и отношения Вот эти карты Пентвей и Восьмерка пентаклей. Это говорит о том, что основная часть перемен Будет в отношениях да, с императрицей И в рабочих моментах У кого-то это новая работа У кого-то это повышение в должности Так как выходит привилегированная леди да, Первая карта и десятка жезлов, возможно, вас так хорошо нагрузят на новые должности, да, руководящей у кого, у кого что, да, что вы будете чувствовать себя прекрасно, но вы будете понимать, да, меня повысили, но с меня теперь и требуют, понимаете, вот. И ваша вот эта жизнь как подарок, вы победитель, вы действительно будете ощущать по вот этой карте, I honor, что вы таки да, вы добились того, что вы очень долго к этому пути шли. И это все опять-таки, по справедливости. Здесь вам с неба это все не упало, понимаете? Многие здесь несколько лет мучились. Понимаете, мучились от э, невозможности что-то изменить. То есть ныкались, мыкались, в одну точку били. У кого ни в одну, я уже говорила, 7-10 точек, да, пытались что-то вот нащупать, этот вот ресурс, вот этот вот выход из ситуации, туннельчик, да, Туннельчика, эту тропиночку, пентвей, и наконец-то вот этой осенью у вас таки происходит этот прорыв. Почему он происходит? Да потому что вот, смотрите, была четверка кубков, новый шанс вам дается на любовь, лаверс, карта Lovers под картой уже, да, Family рум, да, то что говорил, шестерка жезлов. Вот она, карта влюбленный по кипер выпадает. Самое главное осенью, что будет дальше между вами? Любовь. Она уже будет не просто в вашем каком-то ментале, мечтах, каких-то, я не знаю, ну, то, что мы говорили по умеренности. Да вы уже будете баланс находить там, друг с другом, притираться уже на уровне того, что вы вместе, понимаете? Вы вместе. Вот ваша карта, где вы вместе. Вот подвенечное платье, да, и мужчина во фраке. Вот это ваше будущее. Вы будете счастливы. И дьявол, вот тот, который вас искушал ранее до этого, он вообще ничто. Вот эти все энергетики темные, в которых находились долгое время, они наконец-то отходят на второй план. У кого-то вообще там происходит настолько. 100... Понимаете, тут, так как много людей, я могу сказать, что настолько сильна эта энергетика, что даже те люди, которые максимально неосознаны, на данный момент смотрят это видео, они смогут все-таки пробиться к этому источнику, увидеть его, да, вот по этой карте, что-то, какой-то свет в конце туннеля, и хотя бы нащупать... Зрительно хотя бы куда, в какую сторону нужно идти, двигаться, да, чтобы что-то менять. Даже вот такой момент в этом раскладе есть, он чудотворный для вас. Ну что ж, туз Пентаклей шанс, шанс, шанс к чему. И Кипер нам показывает мудреца такого, да, как бы Эрофанта второго, да, но это Кипер колода. Вы, вы настолько мудры. Становитесь, вот этот шанс стать другим человеком, зажить совершенно новым уровнем в вашей жизни, он становится не просто шансом, он становится в реалиях настолько явным, что вот карты разбитого сердца, тройка мечей, вот, помните, говорила о треугольниках, наконец-то, по карте Кипер Помощник, да, а вот это вот ваше разбитое, раненное сердечко, которое стонало и болело при только упоминании там, о любимом человеке, который не с вами, это все уходит в непытие, это все кануло просто. Потому что у вас на обороте колод, я же говорила. Карта удовольствия, Джонни. Вы сели в этот поезд, помните, я говорила, взяли свои любимые чемоданы, сели в поезд и такие тронулись. Понимаете, вы не заснули, как здесь на заплаканной подушке с тремя мечами, да, воткнутыми там, не знаю, образ, неважно куда, ну, не, ну, как бы образ тут сердца, да, вы не заснули в слезах, а вы, наоборот, вот это вот все взяли, да, помогли, помогли понять сами себе, что дьявол вами просто пользовался, вот эта энергетика вашего я хочу, хочу удовольствия здесь и сейчас, а что будет дальше, неважно, уже на вас не действует. Вы, может быть, расстались с кем-то, кто вам нервы сосал или там кровь портил. Здесь и такие варианты есть. Но вы это все решили. Вы дистанцию сократили между собой и своей жизнью, своей счастьем. И вот, наконец-то, вам показывают, что у вас этот шанс, который вы столько лет не могли взять в руки, подпробовать его, пощупать, использовать этот шанс. Наконец-то вы стали осознанным мудрецом, таким, грубо говоря, иерофантом. Вы прошли этот вечный урок своей жизни. Для чего? Для того, чтобы в вашей жизни воплотилась вот эта идиллия, которая в Кипер называется «Карта Лаверс». Вот такой вот получился интересный для вас судьбоносный расклад, что будет дальше. И эта осень как бы теперь для вас, можно сказать, не листопадная, сквозняковая да, и холодная, она для вас золотая, то есть она для вас приобретает красочность, у вас сумасшедшие красивые краски в сердце в будущем. Все краски багряности, терракота, не знаю, желто-зеленого, красивого, какой-то радужной. Понимаете, вот по семерке кубков у вас будет радуга, у вас будет цветная радуга в сердце, в голове, в вашем ментале, в том, что вы наконец-то заживете. Здесь потрясающие карты, и по Кипер вышли, и по Таро, карта Мэридж, карта lovers, карта Ай-Онер. Карта привилегированная леди. Также карта Жизнь как подарок, вы победитель. Собственно, не знаю, что <laughs> я не знаю, что сказать, но мне очень нравится, что осень для вас будет такой в конце концов: это просто удивительное, удивительное сообщение. Да? Письмо вы получили сейчас. От Высшего Я вашего, что же, собственно, вас ожидает, да, этой осенью. Я думаю, я вас очень обрадовала. Пишите все, что вы для себя вынесли из этого. И, собственно, пишите, как всегда, я очень радуюсь читать. Знаете как будто бы живу с вами вашей же судьбой Бывают такие минуты, когда я понимаю, что очень приблизилась к вашему, ну, к вашему ощущению. У всех же разный ментал, да? Я нахожусь в своей энергетике, как любой другой человек, большую часть времени. Но когда вы пишете, я, конечно, настраиваюсь на вашу волну. И вот сейчас я могу сказать, что очень многие из вас э, обретут э, спокойствие прежде всего вот по этой карте, да, Рыцарь Пентакли» и месседж. Э, то есть э, вы начнете чувствовать спокойствие от того, что вы теперь знаете ключ, именно ключ э, к вашему, э, знаете, управлению вашей реальности, реальной жизни не к тому, что вы беспокоились или ваша жизнь зависела от многих проявлений чужих вам иногда, может быть, негативных людей по отношению к вам, а от того, что вы настолько управляете собой, и то, что вам нужно, приходит само по себе в вашу жизнь, то есть вы это притягиваете, да, притягиваете определенного уровня людей, да, вот по карте «Привилегированная леди». Здесь вы могли загадать не только женщину, я уже говорила, любых личностей, которые вы бы хотели, чтобы были в вашей жизни, да, и вот по десятке жезлов у вас будет время э, ощущения, что вы на коне, что вы на пике. Да, Я вам желаю продлить это время. Шестерку жезлов и жизнь как подарок. Продлить, чтобы вы чувствовали себя победителем очень долгое время. Ну что ж, э, как всегда, море позитива, море света. Жду от вас обратной реакции. Ну а я буду ждать новых встреч вместе с вами и радуюсь, когда вы, такие большие умные мальчишки, девчонки, рыцари постарше, наконец-то понимаете, что жизнь ⁇ это прекрасная вещь. Думаю, многие напишут мне именно об этом. Ну что ж, всего доброго. До свидания, до свидания.